По поводу окраски бамперов. Бампера бывает изготовлены из разных пластмасс. Пластик полиуретановый, например, или полипропиленовый, или пластик АБС отличается по принципу покраски. В некоторых видах пластиков обязательно нужно его выпаривать, то есть освободить пластик от формующих масел. Если этого не сделать, будет полностью... Прекращена адгезия и отслоение будет уже от пластика всех последующих слоев, положенных уже нами. То есть это и грунт, и база, и лак, он держаться на этом пластике не будет. В соответствии с этим мы выбираем нужный для нас материал, покрываем пластик нужным материалом. Либо это будет специальный грунт по пластику, либо будет грунт-изолятор. И после этого только наносятся основные слои краски и лака. Ну, самое главное, прежде чем взять пластиковую деталь в работу, будь то бампер, молдинг или какая-то другая автомобильная деталь, то есть спойлер или еще какие-то вещи, нужно определить, к какому виду относится этот пластик и правильно начать работу. И 90% успеха это будет все-таки зависеть от того, как вы выберете нужный материал и правильность подготовки.